нашему Аксакалу стоматологии и имплантологии, мергазизу Марсель Закеевичу. В 2001 году он собрал нас с Федором Федоровичем и предложил, говорит Алексей Николаевич, Федор Федорович, давайте подумаем, чтобы сделать свой международный симпозиум Мегастом Бега, для того, чтобы привлекать наших врачей со всех регионов. Один год мы проводим симпозиум в Москве, следующий год мы проводим в каком-то из городов России. В частности, в прошлом году было это Сочи, сейчас в Москве следующий планируем город. Всегда очень дружеский торжественный вечер проходит после первого дня. Во-вторых, мы знакомимся с новыми людьми, которые нас приглашают потом к себе в регионы, в города, с мастер-классами, с лекциями. К нам приезжают уже наши не просто партнеры, но и друзья, с которыми мы работаем уже там больше 15 лет. И поэтому э, та атмосфера, которая проходит на симпозиуме, она коллегиальная и дружеская, и, соответственно, она позволяет делиться тем опытом, который необходим персонально каждому доктору. На каждом симпозиуме знакомимся с новыми друзьями, с которыми уже идем по жизни, вместе общаемся и таким образом поддерживаем наших э, пользователей Симагос. Чтобы записаться на симпозиум, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.